привет с вами Виктория сегодня я хочу вам рассказать как приготовить пирог на сметане или кекс на сметане это пирог из серии все смешал и в духовку без возни и заморочек для приготовления нам понадобится мука сахар сметана яйца ванильный сахар разрыхлитель или сода щепотка соли растительное масло и экстракт ванили полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео в миску выбиваю три яйца Добавляю 180 грамм сахара, щепотку соли и 2 чайные ложки ванильного сахара И взбиваю миксером в белую пышную массу Масса должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза то же самое можно сделать без миксера. Обычным венчиком просто придется немного побольше поработать руками. У меня этот процесс обычно занимает 5 минут. От того, как вы взобьете яйца с сахаром, будет зависеть пышность вашего пирога. Яйца и сметану нужно обязательно достать из холодильника заранее, перед приготовлением, чтобы они были комнатной температуры. Далее добавляю 200 грамм сметаны. У меня сметана 30% жирности. Желательно брать сметану пожирнее. Одну столовую ложку экстракта ванили и 70 миллилитров растительного масла без запаха. И все еще раз недолго перемешиваю миксером, чтобы не перебить яйца. Откладываю миксер, он нам больше не понадобится. И просеиваю муку. чайные ложки разрыхлителя. Если вы делаете соды, то погасите одну полную чайную ложечку соды в сметане. И все перемешиваю плавными движениями снизу вверх до однородной консистенции. Делать это нужно либо силиконовой лопаткой, либо деревянной, не миксером. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Не слишком густое и не жидкое. Оно вот так стекает ленточкой с лопатки. Мне понадобилось ровно 230 грамм муки. Пекать пирог я буду в разъемной форме. Я ее установила на диаметр 20 сантиметров. Подойдет любая формочка, силиконовая, любая разъемная, диаметром 20-22 сантиметра. И переложила ее фольгой. Фольгой я сложила в два раза. Переливаю тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку. Пирог у меня запекался в течение 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Шпашка должна выйти сухая. Достаем его из духовки, даем ему немного остыть и извлекаем из формы. Посмотрите, какой пышный получился пирог! Это какое-то пышное чудо! Далее из пергаментной бумаги я сделала вот такой трафарет. Если вы хотите посмотреть, как я его делала, вы можете посмотреть на отдельном видео. Трафарет сверху накладываю на пирог и сверху присыпаю сахарной пудрой. И вот получился такой небольшой узорчик. Узорчик самый простой, вы можете сделать что-то посложнее, но это очень такой простой лайфхак, который может пригодиться на кухне каждой хозяйки. Давайте же отрежем кусочек, посмотрим, какой он у нас получился внутри. Получилось очень вкусно, ароматно, пирог пористый, душистый, румяный. Очень красивый и вкусный. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч. С вами была Виктория.